Я очень ясно вижу, я чувствую нутро, Как с нею по Парижу мы запросто рванем. А также мне сдается, что, глядя на нас, От зависти загнется весь их немом нас Хоть справа глянь, хоть слева один сплошной близир, Она ж чиста, как ява и прохладна, как пломбир. И вся одета в смелых таких полутонах, А я при этом в белых штиблетках, Будет тяжелый мой карман Когда мы с ней как люди Зайдем в кафе Шантон Мы там купим совсем случайно Фиолковый букет Найдем чрезвычайно Отдельный кабинет Да, учтим, предположим А вдруг, а может быть Что там как раз мы сможем Себя уединить По глянцевому краю Шурша пройдет игла И тут же заиграй. Пластинка из угла Одну из тех милой кто-нибудь вроде Дарья, Дарья, Дарья Подхватит, и а дурманит под экампанемент И тут, глядишь, настанет решительный момент Но может так случиться, чего я так боюсь Внезапно мрачится наш радужный союз Когда красоток всего мира, единая черта Попрет из-под плезира рязанская туфта И тут она как ахнет, ахнет, ахнет, ахнет Понюхайте, как Фиалковый букет Подскочит, отвернется По-своему права И мне уже придется Подыскивать слова потом да все, наверное, Окончится, окей Но сколько же надо нервов У нас, а ну ловчей Да боли мне знакомо Вся эта благодать Опять же, будь я дома Я знал бы, что сказать У нас бы не Стал бы терзать мадмуазель Подумаешь, сказал бы Какая цитадель вообще Сказал бы, мол, не жалко Возьмите ваш платок Но это ж парижанка, а запад Не восток, кругом одни Загадки, того, гляди сгоришь Поэтому, ребятки Не еду я в Париж Пою красивым басом И дергаю струну Все крепче скажет им часом Любя свою страну Хожу по конотопу среди он унаконен мне хрен Хоть губы ваши жарки Спокоен я вполне Прощайте, парижанки Скучайте обо мне Вспоминая Мою Нежность